Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для тельцов на вторую половину июня 2021 года. под колодой, под колодой, ох, какая карта? карта солнце, старший аркан, самая позитивная карта в колоде Таро, представляет знак зодиака львов, для кого-то, если это важно Карта нового начала. Начало. Для кого-то это рождение детей, беременность. Для кого-то это новая работа, а для кого-то это новые романтические отношения. Либо поездки куда-то в теплые страны. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель для тельцов. Это шестерка Пентакли. Кстати, карта ваша земная стихия. Восьмерка кубков. Рыцарь кубков. Карта Возрождения. И семерка посохов. Туз. Туз посохов. А туз мечей, простите. Восьмерка Пентаклей. Тройка кубков. И пятерка Пентаклей. Тоже ваша карта. Пятерка, шестерка, семерка. Это карты Тельцов. Но давайте начнем с главной карты. Шестерка Пентаклей. Шестерка Пентаклей – это карта финансового баланса. Когда у нас нет... Э, то есть все сбалансировано у нас. У нас нет никаких долгов серьезных. У нас... Э, но нету в общем-то, и излишков, но все как бы по полочкам разложено. Но я не зря упомянула долгов, потому что иногда эта карта и кармических долгов. То есть, может быть, нам надо возвращать, кто-то был, кто-то помог нам когда-то в какой-то период времени, теперь наше время. Может быть, просить в долг будут у вас, кстати, по этой карте. И вообще карта именно вот баланса. Баланса во всем. Если это дело касается отношений, карта тоже говорит, тут тоже должен быть баланс. Оба человека, которые в отношениях, они должны одинаково вкладываться в эти отношения. То есть кто-то может быть материально, кто-то смотрит за домом, кто-то организовывает быт, кто-то еще что-то. То есть вложение должно быть в отношения... С обоих сторон одинаково, чтобы весы вот эти вот, часто в традиционной колоде на этой карте нарисованы весы, чтобы эти весы были уравновешены. Ваши первые две карты, восьмерка кубков и рыцарь кубков. Ну, вы знаете, такая любовная история сразу у меня проглядывает, как будто бы вы ушли из отношений, которые отжили от себя, например, ушли из, от мужа или от жены, но там уже, видимо, нет никаких эмоций, тем более по восьмерке кубков это карта... Знаете, где нету драмы, то есть вы уже давно поняли, что э, любовь прошла, э, вы несчастливы в этих отношениях, например, и э, как бы вот сам факт да, по этой карте, это сам факт, я повернулся спиной или я повернулась спиной и я ухожу, я ухожу из этих отношений, Тут Ухожу, знаете, даже куда-то в небо, не зная куда, потому что часто на этой карте нарисована луна, то есть неизвестность. Просто сам факт ухода, вот это вот константация, константация факта. Кому-то, кого-то ждет рыцарь кубков, то есть тут может быть, как я сказала, любовная история, кто-то уйдет к более молодому человеку, кстати, молодой человек может быть элемент воды, раки, рыбы, скорпионы, скорпионы ваш противоположный знак, кстати, потому что рыцарь, ему, рыцарь кубков, это вот этот вот, знаете, такой, Сказочный персонаж. Это рыцарь на белом коне, который вот нас подхватит. И, может быть, часто мы ждем вот этого рыцаря на белом коне, чтобы как бы подхватил и унес из вот этих вот отношений, которые, знаете... Неинтересные, неинтересные, отжили себя. Но а для тех, для кого любовь не ваша тема, кстати, рыцарь кубков может сделать вам предложение, потому что он часто держит эту чашу, чашу полную позитивных эмоций. Может быть, вам предложат новую работу, если вы вас не устраивает нынешняя, тоже на самом деле скучно, все уже, знаете... Нет никакого интереса, может быть, ни финансового материального, ни э, даже интереса к работе, к самой. Все уже отжило, все уже отмерло, и пора как бы двигаться. Вам могут сделать предложение новой работы, и вы как бы можете уйти. Э, тем более вот эта вот замечательная карта, карта возрождения, то есть второго шанса вам может быть послан судьбой. В любом случае, либо это, если это личные отношения, любовные отношения, то судьба пошлет вам еще одного человека. Второй раз вы сможете построить серьезные отношения, потому что карта здесь второй шанс как бы. По работе это тоже самое, очень хорошо проглядывает, про проигрывается. И эти карты созвучны вот в плане того, потому что карта возрождения, она говорит о том, что эти пробуждения даже, awakening, то есть пробудились. Пробудились от чего? От серости, от каких-то будней. Что на работе, что в отношениях, и наконец у нас появилась возможность менять что-то. То есть, я услышала этот зов как бы ангела. Я проснулся, я двигаюсь, я двигаюсь в будущее. Я меняю что-то в своей жизни в лучшую сторону. А семерка посохов тут это тоже карта воина, отстаивает свое мнение. Решили уйти значит, уже уходите, отстаивайте свое мнение, не колебайтесь, без всяких колебаний, может быть, может быть будут даже какие-то нападки людей вокруг вас кто будет уже будет шептаться кто-то может быть какие-то сплетник кому-то не нравится то что вы решили чтобы это не было было если это из отношений вышли может быть не всем будет нравиться вашим родственникам вашим близким друзьям может быть почему ты оставила семью или оставил семью ушел например если по работе то зачем ты уходишь такое хорошее место тебе рядом с домом было а то что вам не интересно и в то же время может быть, даже и финансово неинтересно, это как-то не всех это интересует. Но вот тут вот вы будете отстаивать свое решение, крепко, знаете, так стоять на ногах. И вообще, честно говоря, по этой карте, это карта воина, вот эти все нападки на вас, эти какие-то, знаете, мелочи, они вас особо даже и не затронут, потому что вы вот как-то твердо решили и двигаемся». Ваши следующие две карты – это Туз Мечей и Восьмерка Пентаклей. Ну что ж, Туз Мечей – вообще замечательная карта, особенно для тех, для кого вот этот расклад – проработаю потому что э, туз мечей это наши амбиции это какие-то планы это какие-то э, какая-то деятельность может быть какие-то мысли новые но это еще начать с чистого листа то есть начать сначала э, без всякой без вранья без э, каких-то секретов все чисто все справедливо все открыто для вас вот по этой карте э, и тут же в Восьмерка Может быть, понимаете, там, где вы работали до этого, было не очень четко или даже честно по отношению к вам с финансовой точки зрения, вот тут вы как раз и получите какую-то открытость. Что, что заработал, то и получил. Вот так вот. Потому что восьмерка Пентакли – это карта мастера своего дела. Хорошая зарплата хорошее финансовое обеспечение, но не просто так, а потому что вы мастер вот именно этого своего дела, то есть вам платят за вот ваше мастерство в любой области, вы может быть просто хороший бухгалтер, это не обязательно что-то такое делать как бы своими руками. В любой области, где бы вы ни работали, вы вот специалист, вас, может быть, даже знают, вас к вам обращаются, к вам направляют людей, может быть, вот с какими-то вопросами. У вас, вас уже хорошо оплачивается эта работа, и все, знаете, открыто, вот по этой карте. Тут ничего нету скрытого, тут не вот... Может быть, брали с вас какую-то сумму до этого, вы не понимали вообще, за что мне платят, за что мне нет. Но тут будет полная ясность в отношении финансов. По восьмерке Пентакли еще хорошо, кстати, в плане нумерологии, потому что после восьмерки идет девятка-десятка, то есть вы в правильном направлении, есть еще куда, но это уже хорошая такая стабильность, финансовая стабильность. Может быть, кстати, у кого-то, кому-то придет идея какая-то, какая-то мысль у вас возникнет о создании своего бизнеса, потому что часто восьмерка Пентакли – это мастер, человек, который делает что-то своими руками. Может быть, это даже свой бизнес, и у вас возникнет, вы уйдете и как бы займетесь именно вот своим бизнесом и будете как бы зарабатывать на этом деньги. Тройка кубков, замечательная карта, и пятерка пентаклей. Но давайте отложим эту карту в сторону. Тройка кубков – это вот я ушел, я изменил что-то, я, может быть, перешел на новую работу, или ушел из отношений, которые отжили себя. И это группа поддержки, близкие друзья, близкие подруги. Это, может быть, выйти, хорошо провести время, особенно если мы не всегда у нас все хорошо в жизни, и вот нас тогда друзья поддерживают, давай встретимся, давай поговорим, давай как бы сходим куда-нибудь, развеешься. Вот это вот празднование такое, знаете, не большое празднование, а именно вот с друзьями посидеть, поговорить, пообщаться. И вообще карта тройка кубков, это карта сбора урожая, то есть люди празднуют именно конец сезона, они собрали урожай, теперь можно вот как бы расслабиться, то было много работы, а теперь можно немножко расслабиться и отпраздновать все это. Так и у вас, может быть, вы были очень заняты в последнее время вот своими делами, переходом, уходом. А теперь вот можно как бы встретиться с друзьями. Тут же рядом пятерка пентаклей. Вообще пятерка пентаклей, конечно, не очень приятная карта, но единственное, что она как бы младший аркан, это какие-то временные трудности могут возникнуть у вас в этот период. У кого-то это трудности связаны с финансами. Хотя я не вижу как бы вот по восьмерке пентаклей, что у вас могут быть какие-то материальные затруднения. Тем более у вас карта Солнца под колодой. Но э, могут быть проблемы с жильем. Вот по этой карте еще, то есть, особенно для тех, вот, например, кто снимает, может быть, неожиданно появится ваш хозяин и скажет, что надо съезжать, а вы не готовы. Вот что-то вот такое. Или здоровье. Эта карта иногда говорит о здоровье, проблемах с второй часто проблемы с ногой, но не всегда вам. Эта карта как бы проблематична. Эта карта иногда говорит о том, что вам надо помочь кому-то. Кому-то, у кого проблемы с деньгами, у кого-то проблемы с жильем, или у кого-то проблемы со здоровьем. И вам надо позаботиться от, об этом человеке. Может быть, навестить, может быть, отвести куда-то в больницу, к врачу или еще что-то. Вот так вот взять кого-то к себе, может быть, для того, чтобы человек пережил вот эти какие-то временные трудности. Ну что, давайте посмотрим, что нам добавит карта Ленорман к этому раскладу. Карта маски. Карта колодца. Ну и карты вам выпали. Все карты говорят об нечестности кого-то рядом с вами. Приглядитесь, потому что карта колодца, колодца говорит о том, что надо заглянуть поглубже, поглубже либо в душу кого-то, либо вот получше узнать человека, обратить внимание на каждую мелкую деталь, потому что кто-то рядом с вами вносит маску, во-первых, во-вторых, что-то уходит на сторону, то есть ваши ресурсы какие-то уходят на сторону. Вот так вот. Может быть, это вот не зря вам говорит все честно, все открыто. Может быть, поэтому вы и ушли из отношений. Вот об этом говорит как бы, вот говорят вот эти карты о том, что все было нечестно, поэтому я и ухожу. Человек носил маску, человек притворялся, он не тот, за кого себя выдавал, может быть, и тут была даже какая-то потеря каких-то ресурсов ваших, либо материальных, либо, я не знаю, домашних каких-то. Давайте посмотрим, что тут про любовь у нас. Вы знаете, прям под картой Солнца у вас еще карта суда и справедливости располагается, которая тоже говорит об туз мечей, тоже может говорить о юридической справедливости какой-то. Можно получить решение суда. Так вот. Обручение для кого-то, замечательная карта, Ваш, ваши отношения перейдут на следующий уровень, и вы, может быть, вам подарят колечко, или вы подарите колечко своей любимой, Уже замечательно. Давайте посмотрим, что добавят оракулы, оракул мудрости к вашему раскладу, мои дорогие тельцы. Остров сокровищ вас ждет. Вот так вот. Кто это? Это могут быть финансовое благополучие для вас. Вот этот остров сокровищ. Это может быть человек. Появится рядом с вами, который будет просто, как мы иногда называем, сокровище. Не человек, а сокровище. То есть богатые душевные качества какие-то. Вот так вот. Замечательная карта. И последняя ваша карта. Оракул. Эзотерический. Конфликт и поражение получается. Но я думаю, что, вы знаете, не всегда поражение – это негативно. Это можно даже с гордостью уйти. Я уже не могу больше бороться с тобой. Как мы часто говорим в отношениях. Я ухожу. Вот так. С работой. Тут ничего не меняется. Постоянно одно и то же. И я ухожу. Это очень созвучно с вашей картой восьмеркой кубков. Так что не принимайте это слишком. Кстати, конфликт поражения, карта пятерка и пятерка Пентаклей тоже. Тут тоже может быть какое-то поражение в плане финансов, может быть, что-то. Я ухожу из этой ситуации, потому что все, что я делаю, это теряю деньги. Вот так может быть.